Пока еду решать своих, свои дела, которые у меня запланированы с самого утра, решила поделиться с вами одной интересной вещью. Не отпускает меня прямо. Вчера весь вечер переписывала... Ну, весь вечер... Довольно продолжительное время переписывалась с девушкой, которая ну, задавала мне вопросы по психологии, да, помогала, просила, чтобы я помогла ей разобраться в некоторых вещах. И от нее прозвучала такая фраза, что тебе хорошо, ты ж психолог, ты вот много чего знаешь, много чего умеешь, и вообще ты знаешь законы психологии, можешь на людей влиять, и небось, сама ошибки не совершаешь. Слушайте, я такая же живая, как и все. Вот, и, конечно же, это вот еще к вопросу я хотела сюда здесь же я ей об этом говорила, и вам тоже хочу рассказать. Вопросы о том, когда люди спрашивают, помогают ли тренинги личностного роста, кому они помогают, и вообще зачем их проходить. Вот. Так я хочу сказать, что я не родилась психологом с 20-летним стажем. Я была совершенно обычным человеком с миллиардом тараканов, даже не миллионом, может быть, побольше, чем у других. именно поэтому я стала психологом. Вот. И, безусловно, работа над собой, она всегда даст результат. Если человек что-то хочет изменить в своей жизни, он, безусловно, сможет над собой победить свои внутренние комплексы, страхи, переживания, стать лучше, если он этого захочет. Я проделала огромную работу над собой, помогаю сейчас другим вот, именно в этом вопросе. И что я хочу сказать? Она говорит, ну вот я там сделала столько глупостей там, и так далее. И говорит, а вот ты, ты вот сразу такая вот была, там глупости не совершала в своей жизни. Слушайте, я столько сделала вещей, за которые мне стыдно в своей жизни. Единственный нюанс – я ни о чем не жалею. У меня в моей жизни был такой очень интересный эпизод, когда я просто себя так вела ну, не то, чтобы агрессивно, но точно некрасиво, когда я посчитала, что со мной несправедливо поступили, и я себя повела соответственно. Я матюкалась, там там обзывалась. <с Bunny> вот. Привет! О, привет, Кирилл! И на следующее утро я когда осознала свое поведение, я позвонила этому человеку и говорю: слушай, говорю, я... мне очень стыдно за мое вчерашнее поведение. Вот. Он такой, «М -м -м, да, да. Я говорю, ну я ни о чем не жалею, я говорю, я под вот каждым словом подписываюсь, все равно. Вот, так что так. Это я к чему? Что. Будьте верны себе, самое главное. И если вы хотите что-то в своей жизни изменить, работайте над собой. Кому-то нужны тренинги личностного роста, кому-то эти тренинги не нужны. Это лишнее. Ой, привет, девочки, привет. Девочки, мальчики, доброе утро. Вот, и... В общем, у вас все получится, если поставить перед собой цель, если вы знаете, куда вы хотите прийти. Вот это вот самое главное. Когда вы просто болтаетесь по жизни и не знаете, в, которую, в каком направлении вам двигаться, то тогда, конечно, ну, сложно куда-то попасть. А когда вы знаете, к чему вы хотите прийти, тогда у вас точно все получится. Вот на этом свое вещание я заканчиваю. Мысль, которую я хотела донести, это о том, что во-первых, ни о чем не жалеете, и во-вторых, работайте над собой, если вы хотите свою жизнь как-то улучшить. Это всегда полезно. Сами, с тренером, в группе, индивидуально, с психологом. Это не имеет никакого значения. Без психолога. У нас модно заниматься самолечением. У нас, я имею в виду, в стране бывшего Советского Союза, в странах Советского Союза. Вот. Я считаю, что доверяйте лучше доверяйте сборку мебели профессионалам. Так будет быстрее и проще. Вот. Ну кто-то занимается саморазвитием, это тоже полезно. Вот. До скорых встреч И задавайте вопросы. Вопросов нет? Тогда всего хорошего. Пока!